Масштабные лесные пожары, возникшие 8 октября 2017 года в штате Калифорния в США, уничтожили свыше полутора тысяч домов и промышленных зданий. Эвакуировано более 20 тысяч человек. Пожарным не удается потушить пожары, раздуваемые сильными ветрами. Площадь возгорания превысила 30 тысяч гектаров и продолжает увеличиваться. По словам жительницы города Санта-Роза, жители никогда не видели, чтобы огонь распространялся с такой скоростью. Отметим, что в этом году в штате были зафиксированы аномально высокие температуры воздуха, что вызвало длительную засуху в регионе. Губернатор штата объявил чрезвычайное положение в округах Бьют, Лейк, Мендосина, Напа, Невада, Ориндж, Сонома и Юба. Как говорится в докладе ученых АЛЛАТРА НАУКА, о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле – эффективные пути решения данных проблем. Сегодня в мире много умных, добросовестных людей, живущих по совести, которые находятся в авангарде всенародных инициатив. Много талантливых руководителей, директоров предприятий, способных сплотить и объединить людей на духовно-нравственных основах. Это мужественные люди, которые не прячутся за шорами и иллюзиями системы, а противостоят ей по мере сил и возможностей. Правдиво информируют свои рабочие коллективы о реалиях сегодняшнего дня.